Приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова и сегодня видео посвящается новинке из 14 каталога oriflame этот каталог посвящен 45-летию серии декоративной косметики giordani gold это одна из моих любимых серий и вышло три новых помады с эффектом звездного сияния giordani gold iconic помада произведена в россии она имеет очень красивый дизайн золотистый футляр инкрустирован сияющими кристаллами помада ухаживающая с антивозрастными свойствами с высокой пигментацией и невероятно красивым мерцанием и самое главное что мне понравилось в этой помаде она увлажняет губы и делает их объемными сейчас мы с вами попробуем первый оттенок 40821 сияющий пурпур немного непривычно наносить яркий оттенок помады без контурного карандаша но тем не менее сразу видно насколько она мягко сочно ложится какие у меня стали сексуальные губы мне кажется такие притягательные напишите пожалуйста в комментариях нравится ли вам этот цвет и заказали ли вы себе уже какую-то из помад потому что я ждала с нетерпением попробовать сначала все оттенки чтобы выбрать свой идеальный оттенок а я перехожу к следующему оттенку Переливающаяся роза 40822. Кстати, в состав помады входят масла органовая и яблочных семян для питания и увлажнения кожи. И я прям чувствую, насколько мягкие губы, когда я наношу эту помаду. Она очень эластичная и приятная. И обладает легким ароматом. Пробуем следующую помаду. А я жду ваших отзывов. мерцающая бронза 40823. итак мы попробовали с вами все три помады а сейчас попробую их на руке чтобы у вас была еще более понятная картинка как выглядит эта помада чтобы вам было проще выбрать оттенок для себя а также буду рада вашим отзывам какая помада вам больше всего понравилась на мне первая вторая или третья сияющий пурпур 408 21 яркая насыщенная мне на самом деле эта помада понравилась больше всех мне очень нравится ощущение на губах мягкость кремовость помады она так прекрасна следующая помада переливающаяся роза я делаю специально побольше объем чтобы вы увидели какое прекрасное мерцание кстати когда я стирала помаду я заметила какие красивые микрочастички сияющие они такого серебристого оттенка это не золото а такое прям звездное свечение остается на губах даже когда я уже удалила помаду и завершает мерцающая бронза 40823 и вот у нас такая бронза посмотрите в сравнении с цветами в каталоге я могу сказать, что цветопередача достаточно хорошая единственно мерцающая бронза в деле выглядит немного светлее чем в каталоге и переливающаяся роза тоже я бы сказала она немного посветлее а вот сияющий пурпур в общем-то совпадает потому что и сам оттенок более такой плотный и яркий по сравнению с двумя другими оттенками вот такой у нас получился обзор надеюсь вам видео будет полезное для того чтобы вы определились со своим оттенком а я вам желаю самых приятных впечатлений и шикарных комплиментов вашим губам до встречи с вами была Лилия Донскова пока пока